привет сегодня... сегодня мы отдыхаем от очередных съемок видосиков а делать, на. Ай, я сыр, Больше не Отдыхаем Добр от... А мы черпаем. Всё. Отдыхаем от очередных съемок Софикиного канала. Лежим тут все втроем на гамаке. Вот там. Впрочем, как всегда.